Короче, за мной полетела сова из Хогвартса. Всем привет! Ну, а также перед началом этого видео хочу задать вам очень важный вопрос: вы хотите, чтобы у меня было расписание на канале, чтобы вы знали, когда выходит видео, то есть оно всегда будет в субботу в 15:00, либо без расписания. Но это означает то, что видео могут целую неделю не выходить, или э, за одну неделю может сразу же три видео выйти. То есть, голосуйте все вот тут вот, наверху. Ну а также не забываем про мой челлендж, конечно же. Напомню про него, что если твой комментарий никто не лайкает в течение двух часов, то ты получаешь от меня какой-то сюрприз. Но на то он и сюрприз, поэтому переходим уже к видео. А я пойду искать победителя из прошлого видео, потому что он так и не объявился. Ссылочка на предыдущее видео тоже здесь. Погнали. Поведи не двигайся короче за мной прилетела сова из хогвартса ну как прилетела Наверное, причапала и не сова тихо ты шо я тебя снимаю ох ты нифига себе ребят всем привет сегодня я приехал на дачу и увидел вот эту вот с... вот этого совенка я не знаю откуда он взялся и он сидит тут ну уже не первый день я больше не уверен, потому что, ну, у него перьев нет, он весь он в пуху, и летать он не может. Это так странно моргает, блин. Что, привет. Крупный план. Ты любишь крупный план? Я люблю. Блять, что ты от меня хочешь? Кожаный ты мешок. Чего ты до меня доебался? Я тут сижу, никого не трогаю. Курлык, курлыка. Исдыс. Кстати, у них же еще головы на 360 поворачиваются. Ну-ка, давайте. Йо, она шипит на меня. Я сюда начинаю подходить и она шипит. Что такое? Нормально же общались. Я за камерой пришел, ты на меня шипишь. О, там перышки, перышки. Боже. Она как бочка надулась. Я не могу. Ладно, ладно, все, не урчи. Просто такой бочонок с головой. Ладно, блин. Ну ты, ну ты крутая тема, я тебе отвечаю. Ты на меня что не шипишь, а вот на камеру шипишь. На камеру. Ух. Сердечко ёкнуло. Больше так не пугай. Опа! Кот! Эээ, слишь? Ты сюда не ходи! Ааа! Заряжу! Нахуй! Почти убил. Всем привет. С вами Максим Поттер и сегодня я уже как третий день нахожусь в Хогварте. И смотрите чего я научился. Потер. Всем, до свидания. Ребята, всем привет на ну, сегодня я хочу вам порекомендовать казино вулканом вы уже все про него слышали погнали так и что это у нас сейчас вы просто увидите насколько это easy. особенно это делать примерно в 10 часов вечера короче ребята схема все та же 7 линий, 7 100 рублей и погнали я только что поставил 105 рублей ладно и выиграл только что 600 карл 600 рублей я поднял вот просто вот просто как с куста можно ну, погнали дальше и yeah, опять же 105 150 просто погнали так мы получили 30 но не беда можем пойти поиграть есть победили так эм, и есть, все, отбили 102, если 30, сделали только 120 мне не дать, да уж На самом деле все до безумия просто. Ну а на этом все, ребят. Ссылка на 100% депозит в описании. Главное, не заигрывайтесь, играйте, рискуйте. Главное, ребят, не бояться и вовремя выводить денежку. Все, желаю тебе удачи. Продолжаем видео. Всем привет, это пятый день. И сегодня я летаю на месле. Давай. Да хорошо, замажу тебя. Давай. Еб***ь, давай. подожди подожди давай на камеру все мне поясняй резко не поворачивать ехать примерно на вот такой вот скорости <звы> перед поворотами и перед шинкбаунами перед э, полицейскими поворачивай Притормаживаешь. я знаю я ездил на машине ну все пошел подержи камеру, подержи камеру. так это скорость типа да? да только сними с... это какой, это какой газ? два тормоза нажимай сразу Смотри, подожди, какой передний какой сзади? Передний левый. Сними с предохранителя на ноге там. Назад нажмем там. На педальке снидаст. Лё... А, ебать. А, бля, я понял. Подожди. А, ну Хуя, ты по Сейчас мой жигуль не разъебет. ну пойдем за ним mm. как я и говорил Там машина сзади Ты шо? Я, я сам разобираюсь! <звы> Если я сейчас слезу... Опа! <смех> Он пытается съебаться! Погодите! Уберите ноги! Слышь, держать на другую сторону! Я сейчас его убил! Все, всем большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока, да Богдан, до свидания.